Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. Вы, те, кто имеете жажду по этой живой воде, вы, те, кто имеете жажду, которая утоляет душу по-настоящему, вы, те, кто имеете жажду по Божьим вещам, по праведности, Жажду по тому, что справедливо, совершенно. Жажду благих вещей, которые являются дисциплиной и порядком. И вы видите, например, дом, который разделен, он не имеет порядка, нет мира. Но дом, в котором есть порядок, там, где дети воспитаны в дисциплины, там, где родители друг с другом также в дисциплине, там есть мир. И этот мир многие люди, к сожалению, желают, но они не хотят себя в дисциплину, не хотят в этот порядок себя поставить, не желают давать. Вы знаете, хотят только получать. И это проблема человечества, проблема людей. В том, такая основная проблема, в том, что они эгоистичны. Эгоист. Это тот человек, который хочет получать. Только получать. Он думает о том, как получать. Думает о том, как воспользоваться чем-то от других людей. Но духовный человек, человек Божий, тот, кто имеет Духа Святого, вы знаете, когда человек имеет Духа Святого, он хочет давать, он готов давать. Давать прощение, давать, могу сказать, идти больше, чем просят его, или благословлять и молиться за своих врагов, за противников. Божий человек всегда готов давать. И вы можете заметить, если действительно вы имеете или не имеете Духа Святого. Потому что давайте посмотрим. И Иисус, Он говорит прямо, что всякий, кто будет пить ту воду, которую я дам ему, это от Духа Святого, Он говорил, тот, кто будет эту воду пить, Эту воду он не будет жаждать никогда, вовек. Это очень и очень сильно. Никогда не имеешь жажды, никогда не хочешь получать, но всегда хочешь давать. Я знаю, что это противоречит нашим общественным, Установкам. Мы живем в мире эгоистичном, где люди думают только о себе и хотят получать. Но Иисус говорит о том, что когда мы получаем Духа Святого, мы становимся этим источником. Потому что та вода, которую Он дает нам, она становится источником этой воды, которая течет в жизнь вечную. Как это прекрасно, друзья. Посмотрите, как это замечательно. Когда у людей есть Дух Святой, а они переживают о том, как давать. Когда нет Духа Святого, ты думаешь, как получить. Только это. Очень просто. Это, знаете, так прозрачно. Любой может понять. Любой может понять. Любой. Иисус говорит... Тот, кто будет пить воду, которую я дам ему, это Дух Иисуса, Его Дух Святой. Этот Дух Святой сделается внутри источником, который будет течь в жизнь вечную. Мы говорим, например, о том, что источник Якова до сих пор там находится. И он течет до сих пор, вода оттуда течет. Вы знаете, это очень интересно. Самое важное и сильное, что источник он дает, или могу вот про этот конкретный источник Якова говорить, он нашел его, и он эту воду дает. Но откуда эта вода? Это Бог сотворил. Он создал так, чтобы этот родник, этот источник до сих пор давал эту прекрасную воду. Бог допускает из глубины земли эту воду. И все. Тогда это то, что происходит, или то, что должно произойти с теми, кто по-настоящему крещен Духом Святым запечатлен Духом Святым, имеет Духа Святого, получили Духа Святого, они переживают о том, как давать. Давать. Потому что так источник себя ведет. Источник, он течет добрым, злым, всем людям, которые мимо проходят. Плохие убийцы, бандиты красивый, некрасивый, всегда течет, дает, потому что это обязанность, это его функция, источник он дает. И Иисус говорит, что когда человек имеет Духа Святого, он дает, он думает, как давать. Только об этом думает. Тогда, мои друзья, когда вы видите, пастора или епископа, человека, который... Действительно, я могу назвать его Божьим, кто имеет Духа Святого, Божьего Духа. Такой человек, вы можете заметить, он хочет давать. Он готов давать, помогать. Он протягивает руку помощи. Именно это показывает Божьего человека. Но если человек думает о том, как бы получить, он уже эгоист. Потому что тот, кто думает о том, как получить, как давать, он Божий человек, потому что из него течет. Это вода, которая от Бога. Постоянно, постоянно. Так все работает. Именно так, я могу сказать, идет... И, вы знаете, я сомневаюсь, что кто-то может мне обратное доказать, потому что Иисус сказал это в Евангелии от Иоанна 4.14. Вы знаете, почему много людей не могут получить Духа Святого? Это потому что они хотят получить, чтобы иметь, чтобы получать, больше и больше получать, больше от Бога, тогда, вы знаете, это тяжело. Если ты желаешь получить Духа Святого, начиная размышлять о том, чтобы ты имел этого Духа Святого, чтобы служить Иисусу, чтобы давать, чтобы делать то, что Иисус делал здесь на земле. Это то, что Он от нас ожидает. Он нам дает Духа Святого, чтобы мы делились с другими, как источник, из которого течет вода. Как от Бога Он получает источник, так Он и отдает. И если человек, который получает плохой, злой, это не проблема источника. Он просто делает то, что обязан. Дает. И это наша обязанность. Мы даем, даем, даем и даем. Постоянно, ежедневно. И тот, кто является источником, он дает. А кто нет, он хочет получать. А вы... Кем являетесь, какая у вас вера, о чем вы в жизни думаете, на чем строите вашу жизнь? Вы тот, кто хочет только получать, или тот, кто хочет давать, Иисус, говоря об этом, дает нам пример, когда человек, который попал Разбойники, ограбили да, его и бросили раненого. Мимо прошел священник, мимо прошел левит. И думали, что ничего не могут помочь. Просто не заметили его. Но когда мимо прошел язычник, тот, кто якобы обществом был непризнан, и увидел этого человека, который был сильно поранен, он взял его, он отвез его к врачу, да, в место, где могли о нем позаботиться, где он мог восстановить силы и попросил, чтобы за ним там ухаживали. Вхаживали именно за этим человеком, и он даже заплатил эти расходы, оплатил, чтобы за ним наблюдали. Тогда он сказал, «Я вернусь, когда, если ты больше потратишь на его уход за этим раненым, я еще тебе оплачу». Но это был незнакомец для него. Этот человек, он не был никем для раненного, так же, как и этот человек, он не знал того Спасителя своего, но он оказал благо, потому что был этим источником. Это то, что Бог желает, то, что Бог хочет. Когда неважно, кто вы, служитель, пастор, епископ, или там жена пастора, Ваш титул, ваши позиции в церкви, кем бы вы ни были, если вы имеете хорошее сердце, вы можете получить Духа Святого, чтобы еще лучше стать, совершенным. Все. Но если вы такой человек, который думает только о самом себе, о своей выгоде, это тяжело получить Духа Святого, потому что это Дух, Приходит, чтобы сделать нас источником. Тот, кто желает давать, он может давать. Но тот, кто думает о том, как получить, он не может давать. Да? Иисус он сказал, тот, кто имеет вот эту жажду, приходи и пей. И он Сделает внутри тебя этот источник. Но естественно, приоритеты в своей жизни нужно расставить. Приоритет такой: отдавать, отдавать. Это христианская вера, настоящая. Библия говорит Иисус нам говорит, что Бог так возлюбил мир, что отдал любовь, которая отдает, отдает другому, любить Бога больше всего, любить ближнего больше всего, это давать и давать. Когда мы говорим о том, чтобы давать, мир он моментально закрывается. Игоист сразу же они защищают себя. Но когда у человека есть удовольствие давать, это угождает Богу. Давайте маленький пример хочу оставить. Например, там время праздника, да? э, в Бразилии карнавал. И люди, они стараются всеми силами... Сделать что-то, чтобы удовольствие получить, чтобы наслаждаться вот этими последними моментами праздника, вот этими последними каплями плотских удовольствий. Но на следующий день приходит завтра, и все уставшие, все поникшие, выжатые, то есть лучшие свое отдали, а после этого будут пожинать плоды, худшие, дали лучшие для самих себя. А потом будут самые худшие для себя пожинать. Но когда человек, он Божий, он работает и живет для тех, кто... Ему ничего не может дать. Может быть, вы уставший сейчас, может быть, вы разочарованный, вы такой человек, который даже не знаете, что в жизни еще делать, что делать со своей жизнью. Она такая отвратительная, жизнь ваша. Не с точки зрения профессиональной, но слабая, эмоциональная, например, духовно, Потому что внутри вас такая пустота огромная. Огромная пустота, она кричит, и вы не знаете, как решить этот вопрос и что делать дальше. Никто, кроме Иисуса, который приглашает и говорит, кто жаждет, приди ко мне и пей. Если ты грустный, пустой, разочарованный, это душа, эта душа плачет, она кричит. И если ты ей немножко хотя бы этой воды, которую Иисус нам предлагает, дашь, эта душа будет самим источником, вечным источником. Тогда сегодня, сегодня приходи в храм Духа Святого, приходи искать эту воду. Не важно, какой сегодня день, может быть, служение, за исцеление или освобождение, не важно приходи сегодня. Кто знает, может быть, ты тот человек, который слышал, согласился, принял это предложение Иисуса, когда Он говорит, кто хочет, приди ко Мне и пей воду жизни. Сегодня в любом храме Духа Святого Пусть Бог благословит вас. Всего доброго. Аминь.